программа Автоплюс, наша любимая программа, которая набирает обороты и становится все популярней. Для начала расскажу вам о преимуществах этой программы и почему вам стоит в ней поучаствовать. Во-первых, Автоплюс это самая быстрая программа для выхода на миллион рублей. Во-вторых, это короткий путь к приобретению собственного автомобиля без кредитов и долгов. В-третьих, благодаря многократным выплатам Данной программы вы сможете досрочно погасить все свои кредиты, долги и ипотеку, улучшить свое финансовое положение. И самое главное, это самый короткий путь к приобретению недвижимости, где вам угодно, в том числе и на Северном Кипре. Как же работает автопрограмма? Автоплюс состоит из трех столов. Чтобы стартовать в этой программе, необходимо зарегистрироваться на первом столе. Называется этот стол предварительный на 800 долларов. Это могут быть ваши собственные средства или, если вы являетесь уже партнером компании, можно перейти в Автоплюс уже заработанных денег с программы Grow. Как это сделать, вы сможете посмотреть в обновленном маркетинге. По условиям маркетинг плана компании необходимо, чтобы под вами были два лично приглашенных партнера. Эти партнеры должны также пригласить по два лично приглашенных. Как только стол заполняется, вы зарабатываете на этом этапе 3200 долларов. Что происходит дальше? Из этой суммы 3200 долларов 800 долларов возвращается к нам. Это ваш первый доход. Остальные 2400 долларов уходят на активацию следующего стола, который называется средний стол. Вы продвинулись дальше по программе и при этом вернули свои 800 долларов. И далее передвигаетесь уже в Автоплюс на заработанные деньги. Как только заполнится средний стол, который считается самым коротким и состоит из всего трех человек, вы выходите на выплату 4800 долларов. Под вами уже должны подняться ваши лично приглашенные партнеры, которые двигаются за вами. На этом этапе все 4800 долларов уходят на активацию третьего стола, который называется почетный стол. Этот стол заполняется так же, как и первый предварительный стол. Как только под вами встают ваши партнеры и, следовательно, партнеры ваших партнеров, вы получаете выплату в размере 19200 долларов. 4800 долларов уходят на повторную активацию третьего стола, то есть реинвест. Теперь вы будете постоянно находиться в программе «Автоплюс» и получать выплаты. Остаток в размере 14400 долларов поступает на ваш активный счет. Это второй ваш доход. И так будет происходить многократно и постоянно.